Готовый, новенький, красивый домик. Заходи, делай ремонт, живи. И еще ко всему этому у нас здесь есть балкон. Что касается вида на море? Море. Море, море, море, море, море, Покажите дешевле, дешевле в данной локации В данной локации к... нету, Нет, да. нет. Да, да еще, извини меня, тут 4 сотки земли да. Дорогие друзья, огромный привет Мы находимся на микрорайоне, его еще Называют Донской, на Донской Улица Донская и к вашему вниманию Самый классный коттеджный поселок По моему мнению, конечно же, не знаю По вашему мнению, наверное, тоже будет после просмотра Данного видео и давайте приступим Дорогие друзья, данный коттеджный Поселок называется Нью-Сочи Почему он считается одним из самых интересных. Ну, в первую очередь, по причине того, что все-таки мы находимся в центральном районе города Сочи, и по тем деньгам, по чем он продается, это просто очень мега выгодное предложение. Начинаем. Поехали, дорогие друзья. У нас автоматические ворота. Попадаем на территорию, ворота открываются. Заходим вовнутрь и видим нашу территорию. К вашему вниманию, вот такой вот домик, площадью 150 квадратных метров. Смотрите, да, как он смотрится. Стиль, данный стиль, как он называется, наверное, хай-тек, на самом Обычно так называют, да? Вот такие вот разные стили. Он смотрится интересно. Готовый, новенький, красивый домик. Заходи, делай ремонт, живи. Сделки регистрируются по договору купли-продажи. Материнский капитал, ипотека. В общем, все законно, идеально и как говорится, комар носа не подточат. Территория, вот, например, вот у данного нашего вот этого вот земельного участка, вот у нашего данного дома, который я сейчас показываю по мою левую руку, 4 соточки земли. И я предлагаю обойти наш дом. Давайте вот так вот обойдем и покажу то, что... Э, в чем прикол? Прикол в том, что домики сейчас продаются по акции, их всего четыре штуки. И у нас, вот видите, здесь 4 соточки земли. Здесь можно разместить беседочку. Можно басик, басик, вот тут вот делать басик, сам Бог велел. И здесь же сидеть, здесь же э, беседочки жарить шашлыки и купаться в басике. И никто вас не видит, соседей сверху нет за вами наблюдать. Ну вот там далеке, там где-то дом, тут еще ниже такой же дом New Сочи. И в принципе вас никто не будет наблюдать, в чем вы там купаетесь и что вы там делаете. Стены у нас декоративной штукатурочки, дополнительно у нас заборчик. Э, вот такой вот монолитно-каркасный дом, газ, газовый котел, э, газовый... Отопление, в общем, все как положено Газовая плита и я обхожу наш домик вокруг Да около Вот идем гуляем Идем гуляем вокруг домика, домика все обходим Видите, да, то есть полноценные пространства вокруг домика Что касается парковочных мест По парковочным местам Пожалуйста, можете припарковаться вот сюда один автомобиль И вот сюда еще два, вот так вот один за одним войдут Можно сверху сделать гараж-навес И вот это наш въезд Тоже является нашей территорией Здесь тоже можно дополнительно припарковать автомобили Коммуникации все центральные Давайте, предлагаю зайти вовнутрь, посмотрим, что у нас внутри по планировочке. Входная дверь очень хорошая, качественная, можно не менять. Смело, пожалуйста, вообще, то есть полноценная хорошая входная дверь и прекраснейший коридорчик. Заходим мы вовнутрь. Сразу же, что мы увидим внутри? С коридора, да, с коридора вот такой вот коридорчик с лестничным маршем. Здесь же у нас комнатка раз, полноценная комната, в которой, не знаю, что угодно тут можно сделать, и это, наверное, у нас наша кухня. Вот она наша кухня. Здесь бы я еще дополнительно, наверное, сделал внизу бы, наверное, дверь для выхода во двор и вот здесь бы внизу еще немножечко прорубил дверь для выхода туда куда ну в сторону бассейна и беседки само собой разумеется вон оно из окна то самое место откуда я показывал вам видно даже видно море вон из окна дом видовой стены оштукатуренные видите выровненные оштукатуренные стены то есть это будет само собой разумеется экономия на ремонте смотрим здесь у нас видите газ заведем Просто, как говорится, заходите, делайте ремонт сразу же и живите. То есть, ремонт тут сделать за месяц, пожалуйста, без проблем данный дом при наличии хороших мастеров. Это у нас котельная. Тут же у вас газовый котел. Бакси. Газовая труба заведена. Газовый счетчик. И это ваша котельная. Здесь будете хранить ружье. Что, тут, ну, что хотите, то и храните. В общем, как говорится, там подсобное помещение. Это, наверное, санузел. И далее, если мы поворачиваем свой взгляд сюда, это у нас отдельная ванная. Тут у нас под лестничной, маршем под лестничкой будет храниться, какой-нибудь пылесос усатый, полосатый какой-нибудь керхер. И вот давайте-ка подниматься уже выше. По первому этажу все более-менее понятно. Поднялись мы. На первом этаже мы обнаружили с вами одну полноценную офигенную комнату. Далее, комнатка 1, второй этаж, комнатка 2, второй этаж, комнатка 3. и еще три дополнительные комнаты комнаты. Ну, не считая коридорчик. Вот такой вот большой коридорчик. А это у нас что? Большущая ванная. Тоже полностью выровненная. Видите, стены выровнены. Исходя из этого, вам меньше будет затрат на ремонт. Заблаговременно застройщик подумал, подсуетился и сделал это удовольствие для вас. Чистовая предчастовая отделка. Цены здесь от 180 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от дома. Площади домиков 150 квадратных метров. Но на самом деле домики интересные. Еще раз говорю, все коммуникации центральные. Это центральный район города Сочи. И еще ко всему этому у нас здесь есть балкон со второго этажа. Так, окидываем взглядом нашу комнату. Большая хозяйская комната. На балконах у нас плиточка. Большущий, огромный балкон. Я не знаю, сколько он квадратов тут. Ну, наверное, квадратиков 10 точно будет. Вот так вот. Отсюда до туда. Может быть, 8. Может, 10. И вот такое вот у нас стекло триплекс тонированное, через которое не видно, что у вас тут, как говорится, ниже пояса. В чем вы вышли. И, в общем-то... Ну-ка, проверим, видно меня, не. Ну, не видно, да. Вроде, вроде не видно. Так, тут, тут, Ой, кто ты такой? Я сейчас уже этот телефон куда-нибудь делаю. Так, дорогие друзья, смотрим сюда далее. Здесь мы видим наш двор. Это наш двор, это наш въезд. Он то у нас, видите, соседы, наш Нью-Сочи, так вот называется, этот коттеджный поселок. Еще раз повторюсь, мы в центральном районе города Сочи. Что касается вида на море. Море. Море, море, море, море, море, море. Морской дом просто, еще раз и говорю. И, конечно же, здесь проходит любая форма. Еще раз повторюсь, ипотека, рассрочка. Наличка сразу росреестр договор купли-продажи. Хорошие, качественные дома на сваях, капитальные, где э, для прекрасной большой семьи в центральном районе города Сочи по такой вот дешевой цене, как я уже озвучил ранее. Очень выгодно. И я выхожу, дорогие друзья, уже на улицу. Домики, если вам понравились. Сейчас мы зададим пару вопросов представителю застройщика Руслану. Руслан, привет. Доброе утро, друзья. Расскажи, Руслан, пожалуйста. КП New Сочи – это чисто семейная история. Давай тебе эту, эту пипочку. Наши вот так, чтобы тебя было хорошо слышно. Это <смех> семейная история. Это чисто семейная история, потому что микрорайон, где находится Нью-Сочи, находится три детских сада, 4 школы или четыре школы, три детских сада. Э, в шаговой доступности у нас вся инфраструктура, остановки, магазины и так далее. До центра Сочи 15 минут с учетом пробок, до пляжа Альбатрос 40 минут. Помимо всего прочего, что такое КП Нью-Сочи? Еще раз повторюсь, это 150 квадратов со всеми ипотеками, с коммуникации не лос заведен газ котлы показал да, басили, счетчики хорошо, 15 как бы. киловатт света виды на море обалденные даже отсюда да. покажи еще раз виды Прям это вот, супер виды смотри, видно море. Вон, Андр, видно, да. покажите дешевле со всеми характеристиками где проходит ипотека покажите дешевле дешевле в данной локации нет нет нет нет нету, нету, вот, нету, нету, с... нету да да. еще извини меня тут 4 сотки земли да. в центральном районе города Сочи да. тут сотка земли да. только и стоит? И, смотри здесь зона барбекю там можно сделать бассейн. Давай покажем да, сразу да, же. Я уже да. Там тоже да, да, да. Здесь можно сделать бассейн. Сзади дома можно расположить либо детскую площадку, вот, либо да, спортивный, да, да. У, спортивный уголок. То есть отличная планировка. Несмотря на то, что 4 сотки земли, можно распланировать очень удобно. Ну и при всем при этом можно выбрать ведь или этот домик, или вот этот. Или да, да, побольше, да. да, да, деле. выбор Соверш... есть. Да, выбор есть. Пока еще есть. Пока, пока есть. еще есть. Да. Да, Буквально есть. снизили цены на той неделе. Идут показы активно, скорее всего. Разберут. Дома продавались, на, ну вот смело в процентном соотношении, на 30% дороже, чем сейчас. Да, да, То совершенно... есть, вот, ребята, это та самая акция, когда вы ждали, когда цены рухнут. Да. Они да. рухнули. Да, спешите, спешите, да. Так что, дорогие друзья, мы будем ждать, собственно, вашего звонка. Номер знаете, ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Кому нужна информация, дорогие друзья, пишите, звоните. Пишите, звоните. Классный Ньюсойч.